Здравствуйте, я Олеся Люшенкова, и в этом видео я буду рассказывать вам о звуковой стороне речи. Ведь для детей, которые имеют недостатки в развитии речи, очень важно выделять звуки в словах и приготовила для родителей и их детей вот такое упражнение. Я его уже показывала на фрагменте занятия, это есть в одном из моих видео. Смотрите, это видео попросили у меня записать сами родители, потому что детям очень тяжело выполнять звуковой разбор слова. И я с помощью вот таких наглядностей в дальнейшем я буду показывать схемы, по которым тоже будем заниматься звуковым разбором слов. Ну, а сейчас посмотрите, то я вам покажу. Итак, вот она у меня, корзинка. Мы будем выделять звук «а» в словах. Корзинка. В каком, э, в какой части слова находится звук «а»? В начале, в середине или в конце? Называем правильный ответ Корзинка. Правильный ответ в середине и в конце слова. Дальше следующее. Шар. Шар. Шар. Кладу в корзинку. Шар. Здесь. В какой части слова находится звук А? Звук А. Подумайте. Звук А находится в середине слова. Если вы ответили правильно, то вы молодец. Итак, арбуз. арбуз. В какой части слова здесь Находится звук А. Звук А здесь находится в начале слова арбуз. Апельсин. Апельсин. В какой части слова находится этот звук в этом слове? Апельсин. Правильно, если вы ответили, что звук А находится в начале слова. Дальше. Хурьма. Хурьма. В какой части слова находится это? В какой части слова находится этот звук, который нам нужен? Молодцы! Звук «а» находится в конце слова. Яблоко. Яблоко. В какой части слова находится звук «а»? В начале, молодцы. В середине и в конце. Если вы уже разбираетесь, выполняете это упражнение правильно, то вам пора знакомиться с буквой А. Вот она буква А. Большая буква А. А еще у нас есть маленькая буква А. Большая буква А похожа у нас на что? На ворота, на аист. Мы включаем наглядно образное мышление ребенка. А маленькая буква А похожа на замочек, может быть, похожа на глазик с бровкой. Представили маленькую букву А? А теперь большую букву А. Так вы можете хорошо запомнить эту букву. В следующем видео мы с вами будем знакомиться с буквой О. До встречи!